Всем привет, меня зовут Саша, и сегодня я хочу показать вам, как мы в Delivery Club выложили нашу дизайн-систему в open-source. Она будет доступна через CocoaPods. Вообще, есть э, разные системы для внедрения внешних зависимостей. Есть вот CocoaPods — это стандарт в разработке, в iOS-разработке. Есть еще Swift Package Manager — достаточно молодой, молодой инструмент, и есть Cartage. Мы решили, по крайней мере для этого видео, на первом этапе сделать нашу дизайн-систему доступной с помощью CocoPods. Я покажу вам, как это сделать. Погнали. Вот наш проект ValorousKit, вы с ним знакомы, если вы смотрели мои предыдущие видео. И в основном сегодня мы будем работать не в Xcode, а в терминале. Для начала нам надо перейти в папочку нашей дизайн-системы и дальше выполнить вот такую команду под spec create и название valoruskit. Эта команда создаст нам файл вот такой, valruskit.podspec. Эта штука описывает наш проект для CocoPods. Откроем ее. Вот он, подспек. с помощью Sublime. И вот то, что сгенерили нам CocoaPods. Давайте подправим немножко и запушим. Первое, что бросается в глаза, это spec.name. Это название нашей библиотеки, как вы будете ее получать. Вы будете писать под walruskit. Дальше идет версия. Версии вместо 001 я выставлю 005, потому что четыре раза до этого я пробовал, пока готовился к этому видео. Дальше надо писать summary. Что это такое? Это дизайн System by delivery club. Следующее поле это description. Здесь надо чуть более подробно написать. This is a design system open sourced by delivery. ValorousKit. Я не знаю, не уверен, что то, что я написал, это настоящее английское предложение, но тем не менее. Следующее поле в нашей подспеке — это spec.homepage. Здесь нам нужно указать домашнюю страничку нашего опубликованного пода. Мы воспользуемся страничкой на GitHub. Для этого я открываю Safari, у меня здесь открыт наш ValorousKit проект, я копирую его адрес и вставляю в это поле. Едем дальше. Нам нужно понять, какой лицензией мы будем распространять нашу дизайн-систему. Мы выбрали мид-лицензию, и я могу показать вам, как просто создать файл лицензии на GitHub. Для этого мы возвращаемся обратно в наш проект. Если вы посмотрите вот сюда на файл license, то вот он, наша мид-лицензия, она абсолютно. И я никаких добавлений сюда сам не делал, все сгенерено GitHub. Для этого надо нажать кнопочку Add File, выбрать Create New File, ввести здесь слово License и у нас появляется кнопочка Choose License Template. Нажимаем на него и вот GitHub предлагает кучу разных известных лицензий, выбираем Meet License. И здесь нужно указать только год и название компании, все остальное генерится само по себе. После этого нажимаем, нажимаете на кнопочку Review Submit и готово. Но мы на нее нажимать не будем. Возвращаемся в нашу подспеку. Здесь указан автор. Все в порядке. Здесь нужно указать, где, лежат, где лежит исходный код. Для этого мы копируем тот же самый адрес нашей странички на GitHub и вставляем его сюда. Обратите внимание, что сорцы будут браться из гита, который указан вот здесь по тегу и здесь указан spec .version. соответственно нам нужно будет перед тем как э, паблишить эту подспеку нам нужно будет повесить в нашем репозитории тег который будет точно соответствовать вот этой строке э, дальше надо указать source files и здесь я чуть изменю сгенеренный код у нас наш проект называется valeruskit и нам надо добавить, у нас еще есть свифтовые файлы, поэтому добавляем свифт и exclude files, то есть файлы, которые надо исключить, у нас таких нет на этом в подспеке все, теперь давайте проверим, правильно ли мы ее заполнили для этого мы возвращаемся обратно в терминал и вызываем команду под lib lint она немножко подумает и провалидирует нашу подспеку, скажет, может быть, мы чего-то забыли линтинг закончился у нас один warning о том, что мы не указали версию свифта. Давайте добавим это поле в нашу подспеку и еще раз выполним эту команду. spec.swiftVersion равняется, и у нас используется пятый свифт. Сохраняем, повторяем нашу команду, и теперь наш Valoruskit прошел валидацию напомню, что перед тем, как паблишить этот под, нам нужно повесить нужный тег, а именно 0.05. Для этого я воспользуюсь source3, закоммичу наши изменения с нашим подспеком. edit. Commit. комит прошел успешно. Новый тег. 0.05. Push -tag. Добавляем тег. И готово. Возвращаемся в терминал и вызываем команду под trunk push. Эта команда запублишит нашу подспеку в trunk CocoPots. Он еще раз валидирует ее на всякий случай перед тем, как запушить. И у нас успешно выполнилась эта команда. Давайте проверим, что на сайте CocoPots, coco Действительно, есть наш Valorus Kit. Он показывает здесь версию 004. Это версия, которая я запаблишил до этого, потому что, видимо, индексы не сразу обновляются. Но если перейти сюда, то Valorus Kit показывает 005. Это наша версия, которую мы только что при вас выпустили. Давайте теперь проверим, что Valorus Kit действительно доступен. Его можно из другого проекта получить. Для этого мы создадим новый проект, файл new project, это будет app, назовем его walrus kit Cocoa pots создадим, угу. create, перейдем в терминале э, в папочку с ним, она находится на уровне выше. ValorusKit. CocoPods. Вызовем команду pod init. Она создаст нам под файл. ValorusKit. CocoPods. Под файл. И здесь нам надо добавить под... ValorusKit. Давайте раскомментируем платформу iOS. Добавим здесь 12.2, как у нас в valorsky И единственное, что нужно сделать, это добавить, эм, добавить указание, откуда брать подспеки. Вот так мы их добавили. И нужно выполнить команду под install. На самом деле, команда под install установит, установит нам старую версию 0.04. Поэтому нужно выполнить команду под. Репо. Вообще можно под апдейт выполнить. Под апдейт Valorus Kit. И он должен установить нашу новую версию 005, которую мы с вами запублишили. Угу. Проверяем. Итак, наша библиотечка обновилась до 0 05 версии. Все хорошо. Теперь давайте вернемся в Xcode и воспользуемся нашей дизайн-системой для того, чтобы добавить текст на наш view-контроллер. Добавляем лейбл. напишем здесь "Ура", прибьем его к центру, ага, а -а создадим outlet на viewController, это будет label, и в методе viewDidLoad выберем текст, потому что у нас наша дизайн-система возвращает NS NSAttributeString, заимпортим наш walruskit, ага, вот что я не сделал, надо закрыть проект и открыть workspace после того, как мы сделали podInstall, разумеется, Открываем workspace, возвращаемся в наш view контроллер, импортим наш ValorusKit и вызываем метод текст, в который мы напишем ура. и Сделаем его самым большим. Header large. И запускаем наш проект. И мы видим наш текст. Ура, стилизованный. Header large. У нас все получилось. Всем спасибо. Пока-пока.